Добрый день, уважаемые коллега! Позвольте рассказать вам о полезной для сохранения здоровья глаз биологической активной добавки БАД к пище Акувайт МАКС. Глаза – важный источник получения информации об окружающем мире. Внешние факторы, повышенная нагрузка на зрение и использование электронных устройств могут способствовать ухудшению зрения. Правильное питание способствует сохранению здорового зрения. Более 90% людей в возрасте от 25 до 65 лет ежедневно используют около 4 электронных устройств. Ежедневно каждый россиянин в среднем проводит более 7 часов за монитором компьютера или смартфона. Это может приводить к синдрому сухого глаза и ухудшению зрения. Свет от электронных устройств достигает задней поверхности глаза, сетчатки, и оказывает на нее разрушающее действие, что может приводить к дополнительному снижению остроты зрения. При значительном объеме разрушения фоторецепторов сетчатки глаза остроту зрения очень трудно скорректировать очками. Было доказано, что синий спектр света вредит зрению. Пиковое излучение от электронных устройств около 470 нанометров проходит через синий диапазон от 400 до 500 нанометров. Исследования показали, что на этой длине волны могут проявляться неблагоприятные последствия для сетчатки глаза. Сетчатка разрушается. При этом люди отмечают развитие следующих симптомов усталость глаз при длительном контакте с компьютером, двоение в глазах, повышенную чувствительность к бликам яркого света, затруднение восстановления после фотостресса, сложность отличать контрастность узоров в цветных картинках, затруднение чтения при слабом освещении, трудность адаптации зрения в сумерках, снижение остроты зрения. Как обсуждалось выше, поддерживать здоровье глаз помогает правильное питание. Особенно полезны для глаз антиоксиданты и каротиноиды, лютеин и зиоксантин, потребление которых с пищей позволяет снизить риск ухудшения зрения. Пищевые добавки с лютеином и зиоксантином способствуют увеличению концентрации их в сетчатке, что помогает защитить структуру сетчатки от разрушения. Омега-3 борется с симптомами сухого глаза. Акувайт-Макс – готовое решение для защиты глаз от компьютерного излучения. В составе комплекса Акувайт-Макс лютеин и зиоксантин, витамины C, e, цинк, омега-3 жирные кислоты, лютеин и зиаксантин два желтых пигмента, которые присутствуют в высоких концентрациях в центральной части сетчатки глаза и служат естественной защитой от слишком яркого света. Их длительный прием повышает плотность макулярного пигмента и способствует поддержанию высокой остроты зрения. Витамины С и Е – естественные антиоксиданты, помогают снизить воздействие вредных факторов и сохранить зрение. Они способствуют укреплению сосудов глазного дна. Омега-3 жирные кислоты – это структурные компоненты мембран клеток, особенно ими богаты сетчатка. Они не синтезируются в организме человека и должны поступать с пищей или биологически активными добавками в случае несбалансированной диеты. Цинк действует как антиоксидант, способствует замедлению возрастных изменений сетчатки. Дефицит цинка может приводить к снижению цветовосприятия. Акулайт Макс выпускается в форме стиков. Он удобен в применении, не требует запивания водой. Применяют по одному стику один раз в день в течение одного месяца. Комплекс Акувайт Макс в аптеке можно предложить при запросе на средства от усталости глаз для поддержания зрения при высокой нагрузке, а также в качестве допродажи клинзам и средствам ухода за ними, а также глазным каплям для увлажнения слизистой оболочки глаза. Итак, Акувайт Макс – это внутренние защитные очки для глаза в удобной порошковой форме стик. Благодарим за внимание и желаем хорошего дня!